У каждого верующего есть голос, и это голос победы. Здравствуйте, мы Джереми и Сара Пирсонс, и мы очень рады быть сегодня с вами на этой передаче. И мы проведем всю неделю на передаче «Победоносный голос верующего». Мы хотим поблагодарить наших дедушку и бабушку, Кеннета и Глорию Копланд. Благодарим вас за то, что вы позволяете нам войти в ваши дома и в жизнь ваших партнеров по всему миру. Мы считаем это огромной честью. Мы очень благодарны. Мы ценим любую возможность открывать Слово Божье и проводить время в присутствии Божьем, обсуждая вещи Божьи с другими верующими и людьми. Веры. Это большая радость в нашей жизни, и у нас есть удивительные вещи, которыми мы хотим поделиться с вами на передачах этой и следующей недели. Потому что Господь делает что-то особенное в нашей жизни прямо сейчас, что-то особенное в нашем служении, и мы хотим поделиться этим с вами. Мы хотим, чтобы вы знали о том, что происходит. Я также верю, что есть вещи, которые все мы можем взять и применить к нашей жизни, независимо от того, что в ней происходит, потому что мы обратимся на этой неделе к Слову Божьему, как мы всегда и делаем на этих передачах. Настройтесь на них. Я знаю, что многие люди каждый день смотрят эту передачу. Вы верны, и Господь сделал для вас много хорошего. И мы хотим, чтобы эта неделя была для вас такой же. Итак, Сара, начнем. Давайте обратимся к Господу. Давайте помолимся и перейдем к Его Слову. Отец, мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Ты добрый и благой Бог Отец для нас. Мы сегодня приходим к Тебе и Твоему Слову, и наши глаза открыты, наши уши открыты, и наши сердца открыты, чтобы принимать. Мы хотим иметь глаза, которые видят Иисуса, уши, которые слышат Его голос, и сердце, которое понимает, кто мы в Нем и кто Он в нас. Мы благодарим Тебя за ту хорошую работу, которую Ты сделал в нас, и мы говорим, что Ты верен закончить ее, потому что Ты автор и завершитель нашей веры. Мы воздаем Тебе хвалу и славу во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Как я уже сказал, в нашей жизни сейчас происходят удивительные вещи. Мы с Арой воспитываем двух детей. Юстусу уже 12 лет. Вы можете этому поверить? 12 лет. У него есть сестра Джесси. Не могу поверить. Ей 8 лет. Будет 9 следующим летом. Наши дети растут, и мы вместе переживаем удивительные вещи. Господь обеспечил для нашей семьи интересную жизнь. Я хочу прочитать вам одно местописание из псалмов. Это 144-й псалом. И я верю, что это будет нашим базовым местом Писания всю неделю. Я прочитаю его, и мы будем рассматривать тайны, хорошие вещи, которые происходят. И мы позволим сегодня Богу обращаться к нам. В Псалме 144, 4 говорится, «Род роду будет восхвалять дела твои и возвещать о могуществе твоем». Послушайте, как это звучит в новом живом переводе. Здесь говорится, пусть каждое поколение расскажет своим детям о твоих могучих делах. Пусть они провозглашают твою силу. Вы видите, что у каждого поколения есть поручение от Господа говорить следующему поколению о тех добрых вещах, которые Бог сделал, о тех добрых вещах, которые Он делает, и создавать в них ожидание того, что придет. И если все это описать коротко, одним словом, то это слово много означает «для нас», «для меня», «для нашего служения». И это слово «наследие». Что такое «наследие»? Это не какое-то необычное слово. Возможно, вы знакомы с ним. Если посмотреть его значение, то оно просто означает что-то переданное или полученное от предшественника или предка или из прошлого. В общем, это то, что одно поколение передает другому. Это слово для нас очень важно уже 8 лет. 10, 11 лет или больше. Мы с Сарой поженились в 2007 году, и мы работали в церкви моих родителей, Игл Маунтин. А также несколько лет мы были в ней молодежными пасторами. И время от времени мы ездили как представители служения миссии Каната Копланга. Но прошло уже больше десяти лет, это было перед днем благодарения. В 2009 году мы с Сарой просто лежали в кровати и смотрели на потолок. Свет был выключен. В комнате было темно, и мы начали говорить. Мы начали вслух мечтать. И я не думаю, что мы планировали этот разговор. Он начался сам собой. Я помню, что в какой-то момент во время разговора я начал говорить об этом тебе, а ты мне. Но оказалось, что это Иисус говорил через каждого из нас друг другу. И в тот вечер некоторые очень хорошие вещи были посеяны в наше сердце. И они касались нашего видения, нашего будущего и того, что мы могли видеть. Мы начали вслух мечтать о том, чтобы иметь собственное служение. Я не знаю, что именно ты запомнила с того вечера, но я помню, как думал. А мне позволено так думать? Потому что мы работали в служении, и как все остальные члены семьи, мы исполняли видение этой миссии. Я считал, что именно этим мы будем все время заниматься. Но вдруг из ниоткуда Господь начал работать с нами и говорить нам о том, что у нас есть свое видение для будущего, что ты помнишь относительно этого. Я помню, что незадолго до этого Господь однажды обратился ко мне, и я четко услышала, «Вы должны быть готовы заниматься Своим». Я думаю, что в то время я это не поняла, но теперь я вижу, как важно то, что в нашу жизнь пришло время, когда Бог начал работать с нами, и мы могли сказать, «Бог это сделал для меня». Никто из людей это не сделал, это сделал для меня Бог. Да, я верю, что мы должны стоять на своем, и приходит нужное время. Но вам необходимо стоять на том, что есть для вас от да. Бога. И мы увидели удивительные вещи. Бог делал удивительные вещи с нашими родителями, бабушкой и дедушкой, как с твоей, так и с моей стороны. Да. И возвращаясь назад, я вспоминаю раз за разом удивительное свидетельство того, что Бог сделал в моей семье. Но пришло время в нашей жизни когда мы должны были подняться и начать верить о том, чтобы видеть Божью благость в нашей семье. И нам нужно было узнать, как доверять Ему и самостоятельно верить да. Богу. Я думаю, что мы были в таком положении, когда Он начал работать с нами. Я хочу, чтобы вы сделали шаг. И ко мне постоянно приходила записанная в 12 главе ⁇ Бытия ⁇ Я думаю, что я записала это здесь. Это так здорово. В расширенном переводе говорится «Господь сказал Аврааму, выйди из твоей страны, от твоих родственников и из дома твоего отца, и пойди в ту землю, которую я покажу тебе. Я сделаю тебя великим народом, и я обильно благословлю тебя и сделаю твое имя великим, вознесенным и особенным. И ты будешь благословением, источником великого добра для других». И я благословлю тебя, и буду делать добро и приносить прибыль тем, кто благословляет тебя. И я прокляну то, что подвластно моему гневу и суду. Тех, кто проклинает, презирает, бесчестит и соревнуется с тобой. И в тебе благословлятся все семьи или народы земли. И я думаю, что пришло время для Господа использовать нашу семью, быть благословением и благословлять людей». И это была новая мысль. В то время я думал, сможем ли мы уйти от того, что мы всегда знали. Сейчас, оглядываясь назад, все кажется понятным. Но когда у вас нет ясности относительно будущего, и многие люди живут в такой неопределенности относительно будущего, и страх неизвестности удерживает их на одном месте. Страх — это тюрьма. Вы слышите меня? Страх — это тюрьма. Это не чувство, это дух. И это тюрьма. Писание говорит о людях, которые всю свою жизнь были подвержены рабству из-за страха смерти. Это тюрьма. Что такое тюрьма? Это здание, дальше стен которого вы не можете пойти. Если кто-то заключен в тюрьму, это означает, за ее пределы он выйти не может. Вы не можете выйти за ее пределы. Это и есть страх. Это то, что страх делает в жизни людей. Он помещает их в тюрьму. И многие люди закрыты в тюрьме и не способны сделать шаг и выйти из нее и войти в будущее, к которому призвал их Бог. Потому что они застыли на одном месте по причине неопределенности относительно своего будущего. Вот когда начинается жизнь веры. Когда вы живете верой, это не дает вам чудесной или магической да. способности попасть в свое будущее, и это нормально. То есть вы не можете сказать, что вот все будет именно так и вот так, и это будет вот так, а это произойдет так. И когда вы возвращаетесь к настоящему, вы говорите, я сделаю это без проблем. Но вот что позволяет вам сделать жизнь веры, и никто не может сделать это за вас. Вы формируете будущее словами своих уст и начинаете видеть свое будущее таким, каким его видит Бог. Именно это произошло в тот вечер. Мы начали видеть то, что Бог видел для нашей жизни. И там много хорошего. Даже хотя на первый взгляд это казалось большим и дорогостоящим. Это казалось дорогостоящим. И когда мы в тот вечер лежали в кровати в нашем маленьком доме, я не думаю, что мы могли себе представить, как в естественном мире мы сможем это осуществить или оплатить это. Но в тот вечер мы избрали не бежать в страхе от этого будущего, а двигаться к нему с верой. И следующие несколько месяцев мы искали Господа относительно его воли и хотели узнать, каким был его план. Мы встретились с моим дедушкой и бабушкой в их доме и сказали, мы отдаем это на ваш суд. Но вот, что мы верим Бог говорит нам, пришло наше время вступить в свое собственное служение. И мы сказали им, мы не хотим изменять характер наших взаимоотношений, мы хотим стать вашими партнерами в служении, а не просто вашими сотрудниками. Мы оставались посвященными видению миссии Кеннета Копланда, но мы чувствовали, что пришло время изменить то, на что мы полагались. И действительно, это касается того, что Сара прочитала избытия о жизни Авраама. Выйди из дома твоего отца не потому, что в доме твоего отца есть что-то неправильное, а потому что, пока ты остаешься в этом доме, у тебя есть определенный уровень зависимости. И мы хотели изменить это. Это то же самое, что Писание говорит. «Посему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей». Другими словами, теперь вы в завете, и вы больше не можете полагаться на то, что дом ваших родителей будет восполнять ваши нужды. Теперь это ты и я перед лицом Господа. Но мы будем ходить их следами. Бог будет, и я выбираю, что он будет моим источником всего Верно. в этой жизни. Да. Моим источником любви. Моим источником для моей семьи во всем, для моих финансов, моим источником всего. Да. Я полагаюсь на него во всем. Я не смотрю на да. других людей. Я не делаю это одним способом, потому что всегда так делала. Я обращаюсь к Богу, и нет больше радости, чем это. Сколько раз Бог просил нас сделать это в нашей жизни? Конечно. Нам нужно было сделать шаг, и мы не знали, да. куда мы идем, и полностью полагались на да. него. И это дает вам силу, вместо того, чтобы другие люди просто все время благословляли да. вас. Это дает вам силу стать большим благословением для других людей. Конечно, и я надеюсь, что вы услышали то, что она сказала мгновение назад. Она сказала, что приходит время вашей жизни, когда вы должны лично предстать перед Богом. Я надеюсь, вы услышали это. Это очень сильно. Это должно произойти в жизни каждого человека. И поверьте мне, это на добро. Это благословение, расти в семье веры. И я бы ни за что не променял возможность вырасти в семье веры. Я очень благодарен за то, что родился в этой семье, за то, что вырос в ней. Но пришло время в моей жизни так же, как оно должно прийти и в вашей жизни. Вы должны лично предстать перед нашим Богом. Другими словами, это не может быть Бог моего дедушки, моей бабушки, Бог моих родителей. Он должен стать моим Богом. Вот мой почему Бог. псалмопевец Давид говорит, «О Бог, ты мой Бог». Это мгновение должно прийти в жизнь каждого верующего. У вас должен быть свой Бог. Да, Он Бог Авраама, Исаака и Якова, но Он также Бог Джереми. Он Бог Сары. Он Бог семьи пирсенсов. Мы должны найти своего Бога. И понимали мы это или нет, но именно это произошло более 10 лет назад. И мы рассказали об этом нашей бабушке и нашему дедушке, что мы верим, что Господь призывает нас в свое служение. Они помолились за нас, они сказали, это хорошо, это от Бога. Это помогло нам стартовать. Мы стартовали. В сентябре 2010 года мы основали международное служение пирсенсов. И говорю вам, с тех пор мы не обращались назад ни в чем. Мы переходили от одного уровня умножения к другому, от славы в славу. Это было удивительное приключение веры. И я абсолютно не сожалею, что мы сделали этот шаг. Я уже не знаю, сколько лет с тех пор прошло. Я думаю, что, возможно, в тот вечер в нас были посеяны семена, которые продолжают всходить и сейчас. И когда мы в тот вечер думали и говорили обо всем этом, мы начали говорить о том, чтобы основать церковь, а не просто путешествовать в служении, чем мы и занимались с тех пор, как поженились. Но... Для нашего собственного служения мы видели себя в церкви. Мы говорили о том, что у нас будет церковь, сотрудники и партнеры, и мы не обязательно видели себя в Форт-Уорте, в штате Техас, хотя именно там я родился и вырос. Мы видели себя среди гор, и Господь просто нарисовал чудесную картину в наших сердцах. Я могу много рассказывать вам об этом, но вот в чем суть. Это происходит прямо сейчас, это происходит. Фактически, пока мы с Сарой, записываем эти передачи, очень многое происходит. У нас есть участок земли, и к тому времени, как вы увидите эти передачи, на нем начнется строительство здания церкви. Это красивый участок земли в штате Колорадо, среди гор. И это картина того видения, которое Господь дал нам 12 лет назад. И одна из причин, по которой я говорю об этом месте Писания, в свете этой концепции наследия, в том, что это сердце нашей церкви. Она называется «церковь наследия». Так мы назвали ее. Церковь наследия. Мы воспитываем семью в доме веры. Это поручение для нашей церкви. Это поручение для нашей жизни а теперь давайте вернемся к писанию давайте еще раз прочитаем 144 псалом 4 стих одно поколение будет возвещать твои дела другому поколению и будет провозглашать твои могучие дела одна из причин и возможно главная причина того почему мы с сарой подошли к перекрестку в нашей жизни и имели мужество для того, чтобы сделать этот шаг, оставить все, что мы знали, перевести свою семью, начать служение в другом месте. Я верю, что главная причина и один из главных источников, из которого мы черпали свою смелость, в том, что предыдущие поколения исполнили это место Писания. Мы оба выросли в семьях, в которых наши бабушки, дедушки, наши мамы и папы были верны в том, чтобы провозглашать Божьи дела нам и провозглашать Его могущество. И нет ничего такого, на что я обменял бы возможность вырасти в семье, где превозносилась благость, величие Божье и Его верность. И я прожил в этом окружении почти 40 лет. И это подвело меня к изменению в моей жизни. Были люди, которым мы сказали о нашем переезде, и они были рады за нас. Были такие, которые сказали, «Как вы это сделаете? Как можно такое сделать?» Верой — это вера. Мы всегда были готовы к приключениям. Вера. это и есть вера. Это хорошее приключение. Это одно хорошее приключение за другим. Я очень благодарен за наследие веры, в котором мы выросли. я хочу кое-что процитировать. Недавно я прочитал это, и это слова брата Билли Грэма. «Величайшее наследие, которое человек может передать своим детям и внукам, это наследие характера и веры». Позвольте, я прочитаю его еще раз. «Величайшее наследие» который человек может передать своим детям и внукам, это наследие, характера и веры. Именно это мы получили. И вы знаете, что я говорю о моих бабушке и дедушке. Они служат много лет. Мои бабушка и дедушка сделали очень много для нас и нашей семьи, включая моих родителей, мою сестру, моих двоюродных братьев и сестер, их мужей и многих других людей. Вы можете выстроить в ряд всех членов семьи Пирсонсов и спрашивать у одного за другим, вы благословлены бабушкой и дедушкой? Вы благословлены бабушкой и дедушкой? И ответом всегда будет «да». И помимо того, что они всегда были для нас отличными, бабушкой и дедушкой, они также очень сильно благословили нас финансово, материально. Они очень много обеспечивали нас. Но величайшее, что было дано нам, не выражается в деньгах. Это не физическое или материальное благословение. Это дух веры. Это дух веры. И если бы кто-то заставил меня выбирать, и вы не можете это сделать, но если бы кто-то заставил меня выбирать и сказали, что бы ты хотел получить, деньги твоего дедушки или его веру? Я бы, конечно, выбрал Аминь. его веру. Аминь. Именно в этом мы выросли. И то же самое я могу сказать о своих родителях. Говорю вам, наша семья была семьей веры. Расти в этой семье означало иметь веру утром, веру днем, веру, когда солнце садится. И мои родители хорошо заботились обо мне и моей сестре. И даже когда мы с тобой поженились, они продолжали снова и снова благословлять нас. Но в конечном итоге, больше всего другого я ценю дух веры. Я знаю, что ты думаешь то же самое. О своих родителях и их родителях. Я продолжаю думать об одном месте Писания, пока ты говорил. Во втором Тимофею 1.5 написано, «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и в матери твоей в Нике, уверен, что она и в тебе». И я очень благодарна за моих бабушку с дедушкой и за своих родителей. Не было такого дня, чтобы Бог не проявлялся в нашей жизни. Мы выросли в церкви. Мы всегда были в церкви, слышали Слово Божье, и мы говорили о Господе. На Нем было сосредоточено наше общение за обеденным столом. Это не просто работало для нас. Это не было потому, что мои родители были в служении. Конечно, и по этой причине, но из их разговоров я слышала, как сильно они любят Бога. И это то, что я хочу оставить своим детям. Чтобы они не просто видели нас все время проповедующими. Чтобы они не просто видели нас в служении. Или благодарение Богу за то, что мы следуем за Ним, исполняем Его волю для нашей жизни. Но да. я хочу, чтобы они знали, как сильно я люблю Бога. И я хочу, чтобы они слышали об этом из наших уст за обеденным столом. Я хочу, чтобы они слышали, позвольте мне сказать вам, что Бог сделал для нас Папа, еще до того, как вы да. родились. Позвольте мне рассказать вам, что когда я была беременной да. вами, Бог сделал чудо в моем теле. Тебе, позвольте Господь. мне рассказать, что сделал Бог. Да. Я думаю, что важно и говорить о Нем и рассказывать. Одного поколения. У каждого поколения есть поручение от Бога, Отца, передавать следующему поколению то, какой Он благой, каким Он был благим и Они. каким Он всегда будет благим. У нас осталось несколько секунд, и я хочу сказать, о чем мы поговорим на этих передачах. На этой неделе мы будем говорить о наследии. И вот какое утверждение дал мне Господь. Наследие, которое вы оставите, это жизнь, которую вы проживете. Можно сказать и так, ваша жизнь — это ваше наследие. Мы будем говорить об этом на передачах этой недели. Наше время подошло к концу, не уходите, мы вернемся через минуту. Здравствуйте, мы Джереми и Сара Пирсонс. Приветствуем вас сегодня на передаче «Победоносный голос верующего». Нам очень приятно быть с вами на передачах этой недели. Я еще раз хочу поблагодарить моих дедушку и бабушку Кеннета и Глорию Копланд. За возможность проводить передачи на этой неделе и быть с вами в вашем доме, офисе, машине, спортзале, где бы вы сейчас ни находились, принося вам Слово Божье. Нам очень приятно быть с вами. Сегодня мы опять проведем время в Слове Божьем, и я хочу напомнить вам, что вы можете зайти на наш сайт KCM.org.ua и скачать тезисы этих передач. Все, о чем мы с Сарой будем говорить на этой неделе и на следующей неделе, доступно для вас. Зайдите на KCM.org.ua и все эти тезисы там. И они бесплатные, вы можете взять их и изучать их. Если вы хотите поделиться ими с кем-то или сами их перечитать, вы можете даже провести небольшое библейское занятие с другими людьми или с вашей семьей. Причина, по которой все эти ресурсы есть в вашем распоряжении, в том, чтобы вы изучали Слово Божье лично и все глубже входили в вещи Божьи. Поэтому воспользуйтесь всем, что есть на нашем сайте. Давайте вместе помолимся и перейдем к Слову Божьему. Отец, мы любим Тебя и поклоняемся Тебе, мы воздаем Тебе всю славу, честь и хвалу за все добро, которое Ты делаешь в нашей жизни. Я молюсь за людей, которые смотрят и слушают эту передачу по всему миру. Я прошу Тебя, Отец, даем сегодня глаза, которые видят, уши, которые слышат, и сердце, которое понимает. Даем глаза видеть Иисуса, уши слышать Его голос, сердце понимать, кто они в Нем и кто Он в них, во имя Иисуса. И мы благодарим Тебя за то, что Ты делаешь в нас эту добрую работу. Ты начал что-то хорошее в нас. И ты верен, чтобы закончить это. И мы воздаем тебе славу во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Я хочу начать сегодня с того, на чем мы закончили вчера. Мы говорим о живом наследии. И вчера мы начали нашу передачу, читая записанное в Псалме 144.4, где говорится ⁇ Род-роду ⁇ будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. Мне хочется здесь использовать слово «обязан». Это поручение, которое есть для каждого поколения. Это означает жить такой жизнью, которая проповедует благость и верность Божью и проповедует ее грядущему поколению. Это и есть наследие. И слово «наследие» было для нас... Большим словом на протяжении долгого времени. С того времени, как мы начали свое собственное служение, до этого мы работали в миссии Кеннета Копланда и в церкви Игл-Маунтин. В сентябре 2009 года мы начали идти в этом направлении, а 10 сентября 2010 года мы вошли в свое служение. И эта концепция наследия была для нас очень большой, и мы жили с этим пониманием, что у нас есть два вида наследия. Одно, которое нам нужно сохранить, и одно, которое нам нужно оставить. И мои дедушка и бабушка Кеннет и Глория Копланд сделали много хорошего и замечательного для нас и для нашей семьи, они благословляли нас, наших детей и наших родителей. Джордж и Терри Пирсонс сделали для нас очень много хорошего. Они благословляли нас материально, финансово, всеми возможными способами. Но самое главное, что они сделали для нас, самое большое, что они передали мне, как своему сыну, это дух веры. И за это я благодарен им больше всего. Я очень благодарен, что я вырос в таком окружении, где Слову Божьему было предоставлено первое место, и нас научили жить и ходить верой. Нас научили истинному характеру Божьему, Его благости, Его верности, Его благодати и Его милости. И мы всю свою жизнь строим вокруг этого. Ты тоже выросла в такой семье. Хотя мы выросли в совершенно разных местах, у тебя была Подобная семья. Мои бабушка и дедушка также были в служении. Я думаю, что больше всего мне запомнилась атмосфера стабильности в их доме. Я верю, что человек веры — это стабильный человек. Аминь. Такие люди не колеблются туда-сюда. Да. Когда приходят бури, и вы имеете дело с определенными ситуациями, они вас не могут поколебать. Да. Я могу сказать это о своих дедушке и бабушке. Каждый раз, когда я приезжала к ним домой, я попадала в атмосферу любви, мира и веры. И я не помню, чтобы мой дедушка переживал или расстраивался по какому-то поводу. Да. Он всегда был последовательным и постоянным. И мне очень нравилось это, когда мы говорим о духе веры. Вера не колеблется. Да. Я думаю, что это очень привлекательное качество в человеке. Конечно. непоколебимый человек такие люди непоколебимы они стоят твердо у них есть твердое основание под ногами да и это было для нас слово божье которое постоянно в нашей жизни из года в год и я очень благодарна что они оставили мне да. это и оно здесь Оно здесь да. они не оставили меня конечно мы вчера говорили о бабушке и дедушке я думаю что это двое наиболее по-настоящему счастливых людей с которыми я встречался в своей жизни они вступили в брак, любили друг друга, любили свою семью, любили Иисуса и любили странников. Я не помню, чтобы мы проводили время с твоим дедушкой, и он не завязал разговор с каким-то незнакомцем. Твои бабушка и дедушка обладают особенной привлекательностью. Они могут оставить вам деньги под матрасом, и также они оставили нам наследие, которое касается всех в наших семьях. Это дух веры и все, что его касается. Эти люди живые сегодня. Они служат Богу, и я благодарен за это. Я хочу вернуться сегодня к цитате Билли Грэма, которую мы читали вчера. Он сказал, величайшее наследие, которое человек может передать своим детям и внукам, это наследие характера и веры. Люди не знакомы с концепцией наследия, и многие люди очень усердно работают, чтобы оставить что-то своим детям и внукам, и это хорошо. Люди усердно работают, пытаясь оставить финансовое наследие или пытаясь оставить какую-то собственность, и все это замечательно и чудесно. Но это не сравнится в ценности с характером и духом веры и тем, что вы можете вложить это в сердца своих детей и внуков. И я понял, что не во всякой семье детей воспитывали как нас. И даже в наших семьях возникали определенные трудности. Были определенные трудности. Я думаю, что некоторые люди, которые проповедуют то, что называется словом веры, решили, что если вы верите чему-то, у вас никогда не будет проблем, у вас никогда не будет вызовов. Но это не так. Главное в этом послании то, что вы знаете, что делать, когда приходят проблемы. Вы знаете, что делать, когда встречаетесь с вызовом. И с другой стороны, я верю, что если вы ухватитесь за Слово Божье и за то, что мы проповедуем вам о характере Божьем и примените к этому веру, то у вас не будет многих вызовов с которыми сталкиваются другие люди. Вы сможете избежать многих проблем в жизни. И даже когда они приходят, и вы встречаетесь с ними, у вас уже есть ответ на них, если вы верите Слову Божьему. Об этом мы и говорим. Об ответственности родителей, бабушек и дедушек, которую они принимают, когда избирают воспитывать нас в семье вера. Да. А теперь поговорим о том, что происходит в нашей жизни. Мы пребываем в своем служении с 2010 года, когда мы вошли в него. И с тех пор прошло уже 12 лет, но сейчас мы готовы сделать следующий шаг и запустить свою церковь. Это долгое время было в нашем сердце, и мы на протяжении многих лет искали Господа в этом вопросе. И мы знали, что придет день, когда Господь даст нам помазание быть пасторами. И я знаю, что Сара чувствовала, как оно возрастает и развивается в ее сердце и в моем на протяжении последних нескольких лет. Но особенно сильно это проявилось в последние месяцы. И мы готовы сделать шаг и стать пасторами новой церкви. И знаете, как она называется? Церковь наследия. Воспитывать семью в доме веры. Это наше призвание сохранить наследие веры, которое мы получили и передать его следующему поколению. Я не знаю, что еще можно сказать об этом, но я нашел одно местописание, о котором не говорил тебе, и оно находится в 77-м псалме. Я сейчас ищу его, и я хочу прочитать из него. Итак, это 77-й псалом, и мы говорим о наследии. Многие люди знакомы с этими терминами, но они думают о том, чтобы оставить наследие. Я говорю вам о том, чтобы жить в определенном наследии, потому что жизнь, которой вы живете, это наследие, которое вы оставите. Вот почему мы используем свою семью, своих бабушку и дедушку и родителей в качестве примера. Потому что если бы у них было много денег, и они оставили их нам, это было бы здорово. Но наследие, которое они передали нам, это наследие веры. И было время, когда наши родители говорили с нами о Господе. Они говорили нам о Слове Божьем. Это происходило постоянно. Не сосчитать, сколько раз это было. Но были также особенные мгновения в нашей жизни. Вы просто наблюдаете за тем, как живут ваши родители. Да, подражаете. Да, прочитай это. Где это? Да. Послание к Ефесянам, пятая глава. Я думаю, что вот это. Что говорится в послании к Ефесянам, пятой главе? И вы можете процитировать это по памяти. Итак, первый стих. «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Что он говорит? Эти дети, эти дорогие или возлюбленные вам? дети, что это? Это ваши да. родные. Они наблюдают. И они переживают это со своими детьми. Они наблюдают они за нами. Они делают все, что делаем мы, как в случае да. с отжиманием. Верно? Да, Я думал об этом. Да. Я собирался отжиматься по 100 раз в день на протяжении 30 дней. Я хорошо это делаю, да. но Джастус сказал, «Я тоже да. это сделаю». И сейчас он отжимается, он наблюдает. Они наблюдают за нами в мелочах, они наблюдают за нами в чем-то большом, и они подражают нам. Именно так мы должны вести себя с Богом и вещами да. Божьими. Но в нашей жизни, в нашем служении, что мы делаем? Мы подражаем людям, которые демонстрировали это нам на протяжении многих и многих лет. Да. и мы должны учить их своими словами, Конечно. учить их Слову Божьему. Учить их своими словами, говорить им, учить их, тренировать их. И на самом деле мы учим их посредством постоянного повторения, и мы учим их своей да. жизнью. Мы учим их, показываем да. им, как мы живем, и это происходит изо дня в день, когда мы стабильны, когда мы постоянны, когда мы верны Богу. Верно. И они видят это, и эта верность будет еще долго служить им. Они развивают такие же привычки, и они начинают жить так же, как живем мы, подражая нам. Да. И это могут быть не только слова, не так ли? Хорошо всем вместе проводить изучение Библии. Это одно из моих воспоминаний детства. По-моему, в 6 утра, каждое утро, мой папа приходил и будил меня и мою сестру Обри, а иногда буквально стягивал нас с кровати. Каждое утро на улице все еще было темно. Но именно в то время шла передача «Победоносный голос верующего» с Кеннетом Копландом. И мы сидели, слушали дедушку с бабушкой изо дня в день на протяжении многих лет. И так мы проводили время. Иногда мы приглушали свет в комнате, создавали уютную атмосферу и начинали слушать передачу. И со временем у нас выработалась такая привычка. Это пришло через повторение. Это было проявление в постоянстве. Они что-то вкладывали в нас. И не всегда только в тех случаях, когда они конкретно говорили нам Слово Божье, были также проявления, которые подтверждали их слова. И наша ответственность, как родителей, бабушек и дедушек, это быть Богом данным мандатом для наших детей. Помните, что говорится в 144-м псалме? Одно поколение будет прославлять твои дела другому поколению и провозглашать твои могущественные действия. Это ответственность родителей, бабушек, дедушек прославлять Бога на глазах у грядущего поколения, на глазах у своих детей и внуков. Я хочу прочитать вам из 77-го псалма, и если вы дадите мне время, я прочитаю вам несколько стихов. Это очень сильно, просто послушайте, что говорится в одном стихе. В псалме 771 говорится «Внимай, народ мой, закону моему». «Преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам». Итак, откуда он что-то узнал? Его отец рассказал ему об этом. Четвертый стих. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу его, и чудеса его, которые он сотворил». Пятый стих. Аминь. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим, послушайте это, он заповедал нашим отцам возвещать детям их. Это заповедь Божья. Да. Дух Божий говорит нам, отцам, дедушкам, бабушкам, это Дух Божий обращается к вам и говорит вам возвещать о делах и заповедях Божьих своим детям и внукам. Теперь, шестой стих, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Бог всегда думает категориями не одного поколения, а следующего, и следующего по нем. Бог всегда смотрит вперед. И это поручение каждому поколению. И я много лет говорил так. Поручение каждому поколению служить мостом, который соединяет предыдущее поколение со следующим. И каждое поколение имеет свое назначение. Вот в чем мы сейчас с вами ходим. И это является главной мотивацией в том, что мы начали церковь которую назвали Церковь Наследия. Служить мостом, который соединяет одно поколение веры, бывшее перед нами, с другим поколением веры, которое приходит после нас. Это наше задание. Мы сказали об этом нашим сотрудникам, мы сказали об этом нашим родителям, и мы говорим об этом на наших передачах, которые идут по всему миру, что это наш мотив в основании Церкви Наследия. Наши дети Джастус и Джесси. Те, для кого мы это делаем. И дети других семей, которые стали частью этой церкви, и дети тех семей, которые еще придут из разных мест по всему миру и станут да. частью этого. Они наша да. мотивация. И это включает в себя да. не только служение им там, где они есть сейчас. Все это хорошо, но посмотрите на них и увидьте поколение, которые придут после них. И как важно, чтобы они были научены жить, и ходить верой. Сеять семена. Да. Мы посеем много семян. Да. И если вы делаете это неделя за неделей, неделя за неделей, это вырастет в большой урожай. Да. И вот что он сказал. Он сказал в седьмом стихе о том, что произойдет, когда вы послушны этой заповеди научить своих детей и внуков. 7 стих. Возлагать надежду свою на Бога. Мы уже говорили об этом на вчерашней передаче. Приходит время в жизни каждого верующего, особенно таких людей, как мы, которые выросли в вещах Божьих, в церкви, в служении, и это хорошо. Но приходит время в жизни каждого верующего, когда ему необходимо найти своего Бога. Вам нужно ходить верой, своей верой в Бога, а не чьей-то верой в Бога. Не верой бабушки или дедушки, мамы или папы, не их верой в Бога, а вашей верой в Него, вашей верой в Слово Божье. Именно об этом говорится в седьмом стихе. Когда вы делаете это, они будут возлагать свою надежду на Бога. Слово «надежда» — это ожидание. Да, они видели много хорошего. Они видели, как вы живете верой, как вы ходите и говорите верой, но они выросли. Пришло время в их жизни, когда Бог станет их ожиданием. Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Послушайте, что говорится в восьмом стихе. «И не быть подобными отцам их». Когда речь идет об их отцах, имеется в виду израильтяне, вышедшие из Египта. И в следующих стихах, 10, 12, 15 стихах, больше говорится о тех добрых вещах, которые Бог сделал для израильтян, когда вывел их из египетского рабства. Говорится о многих чудесах, о разделении чермного моря, о том, что вода пошла из скалы, о том, что манна падала с неба. Они получили мясо, одно чудо за другим. Однако это поколение избрало, послушайте это, не помнить эти вещи. Они избрали не помнить их. И каждый раз, когда изо дня в день происходили чудеса, они встречались, казалось бы, безвыходными ситуациями. Вместо того, чтобы вспомнить обо всех тех хороших вещах, которые Бог сделал для них, они начинали жаловаться. И как вы думаете, кто слышал их жалобы? Их дети, их внуки. И Бог не собирался смиряться с этим. И Он сказал, «Это поколение должно остаться здесь, в пустыне. Я возьму следующее поколение и введу его в землю обетованную. И они будут помнить обо всем». Мы говорили о том, как это сильно помнить. Да. О силе ваших слов. Да. О чем вы говорите в присутствии да. детей. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Вы либо говорите ничего не стоящие слова, или ценные, веские слова. Вы делаете это в присутствии своих детей, лицом к лицу, в своих разговорах, в том, что вы говорите. Это ваш образ жизни, да. ваши слова. Ваши слова имеют значение. Послушайте меня, мамы, послушайте меня, папы, послушайте нас. Ваши слова имеют значение. Ваши слова в ушах Божьих. И ваши слова в ушах ваших детей и ваших внуков обладают определенным весом. И как сказала Сара, вы либо говорите веские слова, которые имеют ценность и значение и могут изменить что-то в позитивном направлении и к лучшему вокруг вас. Или же вы говорите бесполезные слова, которые создают безнадежное будущее. Но слова, которые вы говорите, которые слышат другие, важны. И у нас есть призвание от Бога Жить в определенном наследии, не просто оставить его, а жить в нем и оставить даже большее наследие своим детям или внукам. И речь не идет о количестве денег, речь не идет о большом доме, дело не в доме, дело не в машине величайшее наследие, которое вы можете оставить своим детям и внукам, это наследие характера и наследие веры. И даже если ваш дом не является или не был домом веры, вы можете изменить это сегодня. Вы можете прямо сейчас принять решение, качественное решение говорить с этого дня, что ваша семья — это семья веры. Это семья, которая будет жить Словом Божьим. И вы можете проводить семейные собрания. Возможно, у вас есть стол такой же, как этот. Вы можете всех собрать за ним сегодня вечером папы, послушайте меня. Сделайте это сегодня. Посадите своих детей, внуков за столом и скажите, знаете что? Мы говорили некоторые бесполезные слова, мы слишком много жаловались. Мы говорили неправильные слова о наших телах, наших финансах и нашем будущем. Некоторые вещи, которые не создают то будущее, которое Бог видит для вас. Но вы можете изменить это сегодня. Вы можете собраться всей семьей за столом и сказать, с этого дня да. и далее мы семья веры. С этого дня и далее мы надеемся да. на Бога. И когда вы демонстрируете это им, то жизнь, которую вы живете, становится наследием, которое вы оставляете. Аминь. Аминь. Говорю вам, Бог хочет сказать нам хорошие вещи, и это восхитительно. Мы ожидаем хорошего в будущем. И это касается видения и миссии, над которыми мы работаем сейчас в нашей церкви наследия. Я верю, что есть вещи, которыми я хочу поделиться с вами на передачах этой недели, и я верю, что вы можете применить их в своей жизни. И мы поговорим о том, что означает воспитывать семью в доме веры. Вы будете благословлены этим. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, мы Джереми и Сара Пирсенс, и мы очень рады быть с вами на этой неделе на передаче «Победоносный голос верующего». Мы очень благодарны моим дедушке и бабушке Кеннету и Глории Копланд за то, что они дали нам возможность войти в ваши дома, где бы вы сейчас ни находились, смотрели или слушали эту передачу. Мы рады провести с вами время в Слове Божьем. Слово Божье говорит «Тех, кто чтит Бога, он почтит». Он сказал сам «Вы чтите меня, и я почту вас». Это то, что вы сейчас делаете. Просто проводя время и питаясь вещами Божьими, питаясь Словом Божьим, вы чтите его своим временем. И с другой стороны, этого обетования есть то, что он почтит вас. И это то, о чем мы с Сарой верим вместе с вами сегодня, чтобы вы пережили почтение Божье в каждой сфере вашей жизни. Аминь. На предыдущих передачах мы говорили о том, чтобы жить в наследии. Если вы пропустили их, вы можете посмотреть их на нашем сайте kcm.org.ua, и вы можете скачать тезисы к этим передачам, которые мы проводим вместе с Сарой. Зайдите на наш сайт kcm.org.ua и скачайте или распечатайте тезисы, используйте их для вашего личного изучения дома или в группе, что бы вы с ним ни делали. Проводите такое время в Слове Божьем, и вы станете не только слушателем Слова, а его исполнителем. Потому что когда вы практикуете Слово Божье в своей жизни, оно начинает изменять что-то в вас и для вас. Аминь. Сара, давай вместе помолимся. Давайте перейдем к Слову Божьему. Отец. Мы любим тебя, мы поклоняемся тебе, мы благодарим тебя, Отец, за возможность собраться вокруг твоего слова. И мы просим тебя говорить нам сегодня твоим святым духом, чтобы это слово оживало в нашем понимании. Дай нам глаза, которые видят, и уши, которые слышат, сердца, которые понимают, и мы провозглашаем, что ту хорошую работу, которую ты начал в нас, ты верен закончить ее, потому что ты автор и завершитель нашей веры. Мы воздаем тебе за это хвалу во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давай прочитаем еще раз тот стих, который мы читали на предыдущих передачах. Это книга Псалмов 144 Псалом. В четвертом стихе здесь говорится, ⁇ Род роду будет восхвалять. Род роду будет восхвалять дела твои и возвещать о могуществе твоем. Это поручение, это миссия которую Бог дал каждому поколению, прославлять его для грядущего поколения. Если каждое поколение исполнит это предназначение, это никогда не умрет. Это никогда не умрет. Вещи Божьи, истина Слова Божьего. Если мы с вами сделаем свою работу, а именно научим своих детей и наставим их в путях Божьих, то эти вещи никогда не умрут. Потому что если они сделают свою работу для поколения, которое придет после них, и те сделают свою работу, все мы исполним это предназначение, и тело Христа сможет возрастать и переходить от славы в славу. И мы Сара, сейчас живем восхитительное время для нашей жизни, и оно особенное. Для нашей семьи и служения мы уже в своем служении на протяжении 12 лет, с 2010 года. На сегодняшний день у нас есть поместная церковь под названием Наследие. Мы начали церковь, и мы строим ее в штате Колорадо, в горах. Мы нашли для нее прекрасное место. Господь привел нас к этому прекрасному месту, которое является физическим воплощением того, что Он вложил в наши сердца более десяти лет назад. И мы восхищены, и мы работаем в этой поместной церкви. Церковь наследия. Это именно то, о чем мы сейчас говорим. Мы читали и рассматривали цитату брата Билли Грэма, в которой говорится, что величайшее наследие, которое человек может передать своим детям и внукам, это наследие характера и веры. И на протяжении всей этой недели мы с Сарой просто говорим о наследии веры, которое было передано нам. И ободряем вас жить жизнью, которая оставит наследие веры. И даже если вы не выросли в такой семье, как наша, ваш дом может стать семьей веры. а Вы можете стать домом веры и начать жить жизнью, которая оставит наследие веры вашим детям и вашим внукам. Если мы исполним это предназначение, оно никогда не умрет. Аминь. Аминь. Что у тебя есть на сердце относительно того, о чем мы сейчас говорим? Я знаю, что Господь конкретно говорил тебе о наших детях, и осмели сказать о наших будущих внуках, хотя до них еще далеко. Благодарение Богу. Но сейчас мы находимся в особенное время в нашей жизни, у нас переход, все движется в нашей жизни. Что ты об этом думаешь? Когда мы начали молиться о церкви, мы сразу не увидели здание, в котором мы должны собираться. Да. Но в нашем сердце появилось это желание. И одна из вещей, которые пришли к нам, это было то, о чем мы говорили. Воспитывать семью в доме веры. И я думаю, что мы да. не оставим эту мысль, вообще концепцию семьи, в том, как она ценна и важна да. для Бога. Недавно я разговаривала со своей подругой, которая посещает католическую церковь. И мы говорили о Господе, говорили о разных вещах. И я продолжала использовать одну фразу, одну цитату, которую я прочитала много лет назад в книге Кениена. Ты помнишь, что, о которой я говорю? да. Я ее здесь написала. И она так много для меня значит. Я сказала ей, христианство — это не религия, это семья, это отец и его дети. И когда мы молились об этой церкви и просили Господа показать нам что-то, я продолжала получать в своем сердце понимание, что церковь не должна быть организацией. Она должна быть семьей. Мы да. воспитываем семью. Мы воспитываем свои собственные семьи. Мы воспитываем эту церковную семью. И люди должны понимать, что так как у них есть папа, да. и об этом говорится в 8 главе Римлянам, у нас есть Папа, к которому мы взываем, Ава Отче». И Дух Божий внутри нас всегда хотел, чтобы мы знали и понимали, что у нас есть не просто Бог, который где-то далеко, которого трудно достичь, трудно прикоснуться. Да. Но у нас есть Отец, у нас есть Папочка, и да. мы Его семья. Мы Его дети. И я вспоминаю сейчас о записанном в Псалме 67,7. Бог одиноких вводит да, в дом. Да. И Он призвал и отделил от начала мира, что каждый из нас должен принадлежать к определенной семье. Возможно, вы уже такого возраста, что все ваши родные умерли. У вас не осталось ни одного члена вашей биологической семьи. Но Бог так благ, что этот план предназначен для того, чтобы ввести вас и меня... В семью. Это так здорово, да. И я думаю, что мы сейчас только касаемся осознания, понимания ценности семьи. Когда вы растете в хорошей семье, это естественно для вас. О, у меня замечательная семья. Семья это хорошо, семья это здорово. Может, кто-то из вас не вырос в хорошей стабильной семье, но Божий план был именно таким. Да. И часто мы должны найти это в церковной семье. Мы да, должны быть верно. частью церковной семьи. Именно так церковь называется в Библии. Домом. Домом Господа. Да. Блаженны те, кто обитает в доме Его. Для чего? Они всегда будут воздавать Ему хвалу. Они всегда будут прославлять Его, потому что Он так благ. Они часть семьи. И в 67-м псалме буквально в том же стихе говорится... Они покорные, остаются в знойной пустыне. Не быть частью да. семьи — это как в пустыне. И это скучно, вы сами по себе. Многим людям нравится это, потому что они были эмоционально ранены или их обидели в церкви. Но Божий план и Его желание в том, чтобы все мы были насаждены в доме Господа, то есть были в семье которая да. любит нас, которая созидает нас, и которая может ободрять нас. И это был Божий план для семьи с самого начала, чтобы мы собирались вместе в вере, верили Богу друг с другом, стояли вместе. И я верю, что именно поэтому семья так ценна, и нам нужна семья веры. Да. Люди, которые будут ободрять нас, созидать нас, а мы будем созидать и ободрять нас. Ты их. говоришь об этом месте Писания. Мы должны открыть его и посмотреть, потому что в нем много истины. Даже в этих нескольких стихах вы можете видеть сердце Отца. Ты сказала Псалом 67,6. Его ты цитировала. Здесь говорится «Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков» они а покорные остаются в знойной пустыне прочитайте это еще раз Бог одиноких вводит в дом Бог не хочет чтобы вы были одинокими изолированными и изолировали себя ему это не нравится почему потому что именно в семье вы соединяетесь с кем-то это соединение это связь в семье что-то может прийти к вам и течь через вас в жизнь кого-то другого и я верю что именно поэтому вам нужно ходить в церковь или быть в церкви две причины первое у других людей есть то что нужно мне и второе у меня есть то что нужно этим людям и когда вы в семье и в ней течет жизнь так же, как жизнь течет через корни дерева к его стволу и ветвям, в конечном итоге это производит плод. Да. Именно такое течение жизни в и через семью, и в самой семье. Когда вы посажены в семье, в церковной семье, о которой мы говорим, то в вас течет жизнь. И эта жизнь течет через вас. Возможно, вы слышали много раз, как я говорил одну вещь, а может быть и не слышали. Но несколько лет назад, когда мы были в другом штате и готовились проповедовать на одном собрании, ты уже уехала на служение, ты вела на этом служении группу прославления, а я спустился на первый этаж гостиницы и ожидал, когда за мной приедет пастор. Я посмотрел на его сообщение и понял, что я спустился на 20 минут раньше времени, но вместо того, чтобы вернуться в номер, я просто вышел из гостиницы в небольшой двор, и там было место для костра, уже вечерело, и никого другого не было. Я просто решил подождать на улице и помолиться, просто помолиться в духе, подождать пастора, и я увидел, как с другой стороны ограды подъехала две машины к тому месту, где я стоял. И девушка вышла из машины и передала двух мальчиков женщине, которая, как я думал, была их матерью. И затем та девушка села обратно в машину и уехала. А их, как оказалось бабушка, зашла во дворик, где находился я с этими двумя мальчиками. И она была очень приветливой. «Здравствуйте, как вы?» «Все хорошо, а как вы?» «Я стою со своей Библией». И она говорит, «У вас в руках Библия?» «Да, Библия». Она говорит, «Это замечательно. Вы тоже верующий?» И это привлекло мое внимание. Вы верующий или нет? Вы христианин или нет? Вы верующий? Есть некоторые термины, которые выделяются в этом вопросе. И это сразу привлекло мое внимание. Я ответил, да, я верующий. И она сказала, это замечательно. В какую церковь вы ходите? Я ответил, мы здесь служим, в церкви. Мы приехали из своего города, и мы будем служить вот в этой церкви, которая находится там-то. Я сказал, название церкви. И она ответила, «О, да, я знаю это место», она сказала, «фактически мы когда-то посещали ее, мы посещали ее». И когда я услышал эти слова, я понял, что они больше туда не ходят, они больше не являются частью этой семьи. Я сказал, «Хорошо». Она не выглядела расстроенной или обиженной, но то, что она сказала, было фактом. И она положила руки на старшего из мальчиков и сказала, «Знаете, а он был исцелен от аутизма в этой церкви». Из моих уст сразу же вышли слова «Хвала Богу». Он был исцелен от аутизма, исцелен от того, что люди говорят, невозможно вылечить. Он был исцелен от аутизма? Она ответила, да, он был исцелен от аутизма. И в своем уме я одновременно прославляю Бога и в то же время думаю, и вы туда больше не ходите, и она начала мне рассказывать о том, почему они туда больше не ходят. Они ни на кого не разозлились, их чувства не были задеты, они просто решили жить своей жизнью, они оставались христианами, но в какой-то момент остановились, и это было чем-то значительным. Большая причина, большое откровение, которое привело к тому, что они туда больше не ходили, состояло, знаете, в чем? Вы готовы? Они считали, что Рождество — это языческий праздник. Это было большой причиной. Она сказала, Рождество — это языческий праздник. И в это мгновение я увидел, что возле гостиницы меня уже ждет пастор. И как только я начал двигаться в его сторону... Она сразу стала говорить, «Сами исследуйте этот вопрос, погуглите». Она сказала, «Погуглите, Рождество — это языческий праздник». Я, конечно, ничего не гуглил, но она начала проповедовать это мне. Я сел в машину к пастору, мы отъехали, и я начал думать о том, что произошло. И я обратился с этим вопросом к Господу. И позже он сказал мне, «Джереми, у меня есть дети, которые оставляют те места и семьи, в которых я насадил их по подобным причинам. Хуже всего, что они находят эти причины, чтобы отсоединиться от семьи и проблема в том, что когда вы отсоединяетесь от семьи, в которую Он вас поместил, вы отсоединяетесь от потока жизни, который течет для вас на том месте. Вы обратили внимание, что здесь говорится? Я потерял это место. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков. Очевидно, ваше и мое преуспевание связаны с тем, чтобы быть в семье, в которую Он вас помещает. Да. Люди не понимают, насколько эти вещи соединены да. в их жизни. Да. Есть люди, которые служат в церкви и не получают в ней зарплату. Они просто посвящены служить Господу на собраниях как, как волонтеры. Волонтер. Да. И в их жизни приходит преуспевание, преумножение, да. которого они никогда не видели. Это начинает влиять да. на их бизнес. И, возможно, со временем они поймут, одно связано с другим. Да. Но если бы только люди знали об этом, они бы не искали кого-то другого. Вы просто приходите и укореняетесь в Доме Господнем. И не позволяете ничему вырвать вас оттуда. Да. да. Мне все равно, что вы думаете о Рождестве, или о происхождении этого праздника, или о том, что... Сатана пытается использовать, чтобы вбить клин между вами и тем местом, где течет для вас жизнь, потому что он знает это. Он знает, что это разделение приносит смерть. Вот почему Иисус сказал в 15 главе Евангелия от Иоанна, что вам нужно пребывать в нем если вы хотите приносить плод. Вы знаете, что исцеление от аутизма — это очень большой плод. Преуспевать так, как вы никогда не преуспевали раньше. Ваши дети рождаются свыше на воскресной школе, наполняются Духом Святым. Ваш брак исцелен, восстановлен, и к вам приходят финансы. Все эти вещи очень замечательные, сильные плоды, которые указывают на корень и посеянное семя, семя Слова Божьего. И сатана знает, что это происходит именно так. Если вы Отсоединитесь от лозы. Вы просто отрежете себя от потока жизни, который приходит в ветви. И когда вы отрезаете себя от этой жизни, вы отрезаете себя от плода. Он знает это. Он знает, что если он сможет установить дистанцию между вами и тем, что приносит вам жизнь, то вы будете отрезаны от плода. И если не будет плода, не будет доказательства того, что семя было да. посеяно. Он знает это. Еще одна ложь, которую враг пытается сказать вам, это то, что вы можете просто иметь свои взаимоотношения с Господом. Да. У меня могут быть просто мои отношения с Господом. Мне не нужно ходить в церковь. Мне не нужно быть с людьми или общаться Верно. с людьми. Я могу Это сама бунт. все делать. Это большая ложь. Верно, именно об этом говорится в этом месте Писания. Но также вы можете быть сильными, когда Бог внутри вас. Но мы сильны, когда мы вместе. Когда мы собираемся да. вместе, мы сильны вместе. И вы знаете силу того, да. что происходит в святилище. Давид говорил о своей любви к святилищу. Это 62-й псалом, да. в котором он сказал, Да, «Боже, Верно. ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустынной и сохшей и безводной». Это сухое да. место. Это то да. сухое место. Быть самому по себе за пределами дворов божьих. В да. то время он убегал от Саула. Он был в Ангеде, это далеко, это утес и горы. Он бежал от Саула, чтобы спасти свою жизнь. Но он хотел быть во дворах Господних, дома, где да. он переживал силу Божью. И он говорит, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Он знал, что произошло во святилище. Там сила. Там слава. Верно. Да. Да. Мы Верно. жаждем этого. Мы жаждем. Мы жаждем видеть славу Господа во святилище. Верно. Во святилище. Вот почему он сказал, непокорные остаются в знойной пустыне. Когда вы отсоединяетесь от того места, куда Бог поместил вас, вы не сможете принести плод. Так происходит в пустыне. В ней нет плода. Да. Но когда мы исполняем свое предназначение найти семью, в которую... Бог поместит вас, в ней вас ждет ваше преуспевание. И за то время, которое еще осталось на этой передаче, я хочу прочитать третью главу к Ефесянам. Давай, у тебя что-то есть сказать? 132-й Псалом. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Кто эти братья и сестры? Да, Это семья. семья. Жить вместе. «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса Ермунская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение да. и жизнь навеки». Да. Вот это помазание, этот елей, который стекает на вас и приносит вам жизнь и благословение Господне. Он приходит, когда мы вместе, когда мы вместе во святилище. Бог заповедал это благословение. Знаете, когда люди приходят, или когда у нас общение с людьми, иногда люди проходят трудные времена, сталкиваются с трудностями дома, или в браке, или в своих финансах, что самое первое мы спрашиваем у них? Что это? Что, в какую церковь вы ходите? В какую церковь? Выходите. Куда вы ходите в церковь? И если они посещают церковь, то следующий вопрос — Чему вас учат? Да. Питает ли вас Словом Божьим так, что оно ободряет вас и укрепляет вас и помогает вашей вере расти? Потому что если нет, то следующий шаг, вам нужно найти семью веры, дом веры, в который Господь приведет вас, потому что именно это вам Если нужно. вам нужно исцеление, вам необходимо быть в церкви, которая учит Слову Божьему об исцелении. Аминь. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Если вам нужна вера для исцеления, вам нужно слышать Слово Божье да. об исцелении. И вы не можете просто ходить в церковь, которая не учит тому, Верно. а учит чему-то другому. Иначе это не будет устроять вашу веру, Верно. и вы не увидите плод в этой сфере. Вы не увидите его. Но если вы насаждены в Доме Божьем, где вас учат слову Божьему относительно того, что да, вам нужно, вы начнете видеть Да, я хочу прочитать кое-что в оставшиеся секунды, и мы продолжим на завтрашней передаче. Но на протяжении лет мы говорили, проповедовали и служили чем? Вот одно утверждение, которое было в нашем сердце. Иисус для каждого поколения. И в послании к Ефесянам 3, 21 говорится, «Ему да будет слава в церкви». Вот о чем мы говорим. То, что приносит ему славу когда кто-то исцеляется от неизлечимой болезни. Это приносит ему славу. Где это произошло? В церкви? Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Амин. Я скажу это еще раз. Жизнь, в которой вы живете, это наследие, которое вы оставляете. Не уходите, мы вернемся через минуту. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего» Это Джереми и Сара Пирсонс Мы очень рады быть сегодня с вами Спасибо за то, что подключились и смотрите нас И я хочу поблагодарить моих дедушку и бабушку Кеннета и Глорию Копланд За возможность войти в вашу жизнь, в ваши дома и в ваше сердце Со Словом Божьим мы очень благодарны за это и за каждую возможность, которая у нас есть, чтобы проповедовать Слово Божье. Это слово «живо», и оно имеет способность приносить изменения в нашу жизнь, изменять нас изнутри. И возможность обращаться к людям по всему миру для нас является просто потрясающей. Поэтому спасибо вам, бабушка и дедушка. Мы любим вас, мы благодарим вас за эту возможность. И за тех из вас, кто смотрит, слушает и сеет сегодня семена. Слово Божье говорит, тех, кто почитает меня, это сказал Господь, тех, кто почитает меня, и я буду почитать. И как мы уже говорили раньше, когда вы отдаете время вещам Божьим, как вы это делаете сейчас, смотря или слушая эту передачу, вы почитаете Бога своим временем. А когда вы почитаете его, он почитает вас. И я хочу напомнить вам сегодня, если вы пропустили предыдущие передачи этой недели, вернитесь к ним и догоняйте нас. Зайдите на kcm.org.ua, вы можете смотреть на нашем сайте передачи, а также вы можете скачать тезисы к этим передачам, которые мы с Сарой проводим на этой и на следующей неделе. Так что вы можете в буквальном смысле идти с нами рука об руку питаться с нами Словом Божиим и позволить этому живому Слову послужить, принести вам жизнь. Отец, мы любим Тебя и поклоняемся Тебе сегодня. Мы смело приходим к Тебе именно так, как Твое Слово говорит нам поступать. Мы приходим с открытыми глазами, ушами и широко открытым сердцем. Мы хотим видеть Иисуса, слышать Его голос, понимать, кто мы в Нем и кто Он в нас. Мы благодарим Тебя за то доброе дело, которое Ты начал в нас, Господь. Ты верен, чтобы закончить его. Мы поклоняемся Тебе и прославляем Тебя сегодня во имя Иисуса. Аминь. На протяжении нескольких дней на этих передачах мы говорим о том, чтобы жить в наследии. Многие люди говорят о том, чтобы оставить наследие, и это важно. Но я хочу напомнить вам, что наше основание здесь в том, что мы верим, что жизнь, которую вы живете, это наследие, которое вы оставляете. Жизнь, которой вы живете, это ваше наследие. Я очень благодарен моим дедушке и бабушке, Кеннету и Глории Копланд, моим родителям, Пасторам Джорджу и Терри Пирсонс за то, что я вырос в семье веры. Я ни на что не променяю это. И я достаточно рано понял, что не все семьи такие, как у меня. И, возможно, мы поговорим об этом на следующей неделе, но вот что отличало нашу семью. Мы были и остаемся семьей веры. И это означает, что мы верим не только в то, что есть Бог, в то, что Он существует, и в то, что у Него есть хороший план для нашей жизни. Мы верим, что Его Слово реально, истинно и живо, и мы живем на основании того, во что мы верим. Вот что для меня означает вырасти в семье веры. И я очень благодарен за их посвящение Слову Божьему, за их посвящение тому, чтобы учить меня и мою сестру Обри, как жить и ходить верой. И это наследие, которое они вложили в нас. Но, Сара, так же, как и ты, я уже много лет говорил, что есть два вида наследия. Одно, которое вы храните, и одно, которое вы оставляете. И каждое поколение должно существовать в качестве моста между тем, которое уходит, и тем, которое приходит. Итак, мы живем и служим сейчас с осознанием того, что у нас есть бабушка и дедушка, мама и папа в послании веры есть жизнь это то за что мы держимся и от чего не отводим наш взгляд мы не отпускаем хватку в этом в то же время это наследие вера которое мы да. вкладываем в наших детей которые вырастают в нашей семье прямо сейчас и все это мотивирует нас сара делать то что мы делаем заниматься служением в церкви наследия. верно вы слышали это мы открыли новую церковь и мы говорим об этом сегодня мы переехали из Форт-Уорта в штате Техас, перевезли нашу семью, перевезли наших сотрудников, перевезли наше служение, и вот мы в Колорадо. Это было мечтой в нашем сердце на протяжении долгого времени, и Господь сказал, что пришло правильное время. Мы верим, что Он дал нам пасторское помазание. Я знаю, что ты видела это больше, когда служила людям, а я больше переживал это, и это другое помазание, да. не да. так ли? Это новое, оно но оно богатый. замечательное. Да, и мы восхищены этим. Наше базовое местописание у тебя открыто на 144-м псалме. Прочитаешь его? И также я хочу, чтобы ты прочитала его в другом переводе. Давай прочитаем это местописание еще раз и пойдем дальше. Здесь говорится, «Род роду будет восхвалять дела твои и возвещать о могуществе твоем». А в переводе Passion это звучит так. Поколение за поколением будет провозглашать больше о Твоем величии и все больше провозглашать Твою славу. Спасибо тебе, Мне Господь. это нравится. Одно поколение за другим. И это работа каждого поколения. Провозглашать благость Божью. Провозглашать Его пути, Его дела. Это означает, что нужно почаще проводить время с нашими детьми, разговаривать с детьми, с внуками и говорить им, вот что сделал Бог. Это то, что делает Бог. И это то, что мы в вере для Бога делаем в нашем будущем. Мы вкладываем в них, что Он вчера, сегодня и во вовеки тот же. Это то, что находится в сердце нашей церкви наследия. Что Иисус вчера, сегодня и во вовеки тот же. Это означает, что Он был ответом и всегда будет ответом, потому что Он... Иисус для каждого поколения. Да. Кто-то может спросить, как это провозглашать? Как это говорить? Это очень просто. Вам нужно написать свою историю с Богом. Это история. Да. Однажды Господь обратился ко мне и сказал, «Вера в Бога даст тебе историю, которая принесет Ему славу». Да. «Вера в Бога даст вам историю, которая принесет Ему славу». И для того, чтобы сделать это, вам необходимо найти своего Бога. И вам нужно написать свою историю, чтобы рассказать своим детям и практиковать это. Как это практически делать каждый день? Вам необходимо искать определенные вещи и быть водимыми Духом Святым, когда Он работает с вами. Остановитесь сейчас и расскажите своим детям о том, что Бог сделал для них, да. что Он сделал для вас остановитесь прямо сейчас и используйте эту возможность. Вам всегда необходимо искать такие мгновения, маленькие возможности, когда вы можете рассказать историю о том, что Бог сделал да. для вас. И мы поступаем так. Мы постоянно это делаем перед тем, как ложимся спать. Мы молимся вместе. И однажды вечером мы молились, и было мгновение да. тишины. Это очень редко в нашем доме, особенно когда нужно Они ложиться спать. Катушек. Я не знаю, что происходит в это время. Все просто начинают бегать и шуметь, папина, и я бинар, думаю, бинар. а что дальше? Это потому что... Это все папина вина. Да, происходят забавные да. вещи. Начинаются бои подушками и многое другое. Я думаю, почему? Почему они это делают перед Я тем, как знаю. ложиться спать? У нас просто были эти мгновения, эти замечательные мгновения, молитвенные мгновения. Подумай о том, как мы пытались принять хлебо-преломление, да. когда они были маленькими. Да. Было то же самое. Сражение на мечах во время раздачи элементов хлебопреломления. Но мы замечательно проводили время в молитве и молились вместе. И одна из вещей — это наши дети становятся старше, и мы можем лежать вместе, молиться вместе и говорить им да. слово. Мы разговариваем, и мы это делаем каждый вечер. Я узнала кое-что очень важное относительно роли родителей и воспитания детей. Повторение. Это очень сильно. Чем больше вы повторяете то же самое снова и снова, постоянно, пока они не поймут, пока не увидят и не начнут жить этим. Каждый раз перед тем, как ложиться твоей спать. Твоей благодати и водительству Твоего Духа. Мы, мы всегда, всегда будем, на, будем правильном месте, на правильном месте. В правильное, правильное время, время делать правильные вещи с правильными, правильными людьми. людьми. Да. И мы молимся, и мы проводим время, и мы говорим да. эти вещи вместе. Затем мы рассказываем нашим детям о верности Божьей. Просто оглядываясь да. назад и вспоминая о том, что иногда это чего-то стоило. И одна из вещей, которые мы видим в нашей семье, и, возможно, мы поговорим об этом на следующей неделе, это то, что мы откладываем в сторону всю электронику. Нам нужно отложить телефоны, айпэды, нам нужно выключить телевизор для того, чтобы найти эти тихие мгновения и рассказать истории о Божьей верности. Да. И если у вас никогда не было таких тихих мгновений, если вы никогда не проводили время вместе за обеденным столом, если вы всегда смотрите телевизор или iPad, или всегда смотрите в телефон, всегда в Инстаграме, всегда в социальных сетях, у вас не будет времени, чтобы услышать, да. как Дух Святой указывает вам на вашу возможность. И такие мгновения – это замечательная возможность рассказать да. им о Божьей благости и верности. «Давай, Сара, расскажи им об этом, расскажи им об этом!» И они помнят это. Я думаю, что причина, по которой это так значимо, состоит в том, что я помню, как мои родители, как мои дедушка и бабушка разговаривали со мной. Они просто рассказывали мне удивительные истории о Боге. Не так давно я сидела в гостиной со своими бабушкой и дедушкой и слушала их. Мы просто сидели, и они начали рассказывать мне удивительные истории о том, как они были моложе, и как их пастора позвали их молиться в церкви, или еще какие-то истории. Мой дедушка был баптистским проповедником, и он так противился говорению на иных языках, очень противился. А моя бабушка тайно приходила к соседке, которая была наполнена Духом Святым, и она тоже хотела молиться иными языками. Она пыталась принять, пыталась узнать об этом, пыталась получить откровение, она, она жаждала, жаждала этого. Она просто ходила к этой соседке, которая жила рядом, за спиной моего дедушки. И однажды она пришла домой. Мой дедушка обратился к ней и сказал, «Дорис, я молюсь на небесном языке». Он просто был в кабинете искал Господа относительно того, что ему проповедовать воскресение в церкви, в баптистской церкви. И он исполнился Духа Святого в своем кабинете, стоя на коленях. Он был там один. Он вышел оттуда, и он сказал, «Я молюсь на небесном языке». Он подумал, что она обрадуется, а она разозлилась. Потому что она хотела Она этого. сама хотела этого. Она подумала, «Господь, я же искала Тебя относительно этого. Где же оно для меня?» Понимаете? Но они получали все больше откровений в этом вопросе, и они начали больше узнавать о вере. И это изменило направление всей да. нашей семьи, и мы стали семьей веры. Они решили привести всю семью в дом веры. Это просто замечательно. И все эти годы мои дедушка с бабушкой передавали это моим родителям. И мои родители воспитали нас в семье веры. Мы всегда чувствовали присутствие Господа. Они всегда брали нас в церковь. Они всегда погружали нас в вещи Божьи. Мы всегда вместе говорили о Боге. Мы всегда проводили время вместе. В то время еще не было мобильных телефонов. У меня мобильный телефон появился, когда я поступила в колледж. Сегодня мы живем в другом мире, но это может быть отвлечением. Это может быть тем, что разъединяет нас. А мы не хотим разъединяться, мы хотим быть вместе. Мы хотим проводить время вместе, мы хотим возрастать вместе. И я не говорю, что вам нужно избавиться от телефонов, но хорошо проверять сердца и смотреть на то, сколько времени вы на самом деле проводим, слушая голос Божий и пребывая в тишине. И сколько времени мы проводим вместе и слушаем Бога как семья. Да, да. Вчера вечером, я даже не рассказал тебе об этом, но вчера вечером, когда мы положили детей спать, ты ушла в нашу комнату, а я сидел на ступеньках и услышал, как Джесси плачет. Мы только что уложили их спать, а она плакала, и я поднялся, чтобы узнать, в чем дело, и спросил, что происходит, малышка? Она ответила, каждый раз, когда я ложусь спать, у меня плохие мысли. Каждый вечер мы молимся об этом, и это еще одна вещь которую мы говорим каждый вечер. Мы провозглашаем над ними защиту крови Иисуса, и мы говорим, что у них будут хорошие сны. Мы благодарим Бога за хорошие сны и хорошие мысли, и за то, что никакая злая, недобрая или не наполненная любовью мысль не сможет войти в их сердце или в их разум, потому что мир Божий охраняет их во Христе Иисусе. Мы каждый вечер говорим это. Но она сказала вчера вечером, я ложусь спать, а у меня плохие мысли. И она плакала. Я спросил, а что это за плохие мысли? Что это? Какие у тебя плохие мысли? Знаете, что она сказала? Она сказала, моя плохая мысль в том, что мы попали в торнадо. Я никогда не слышал от нее такого раньше, и мы никогда не попадали в торнадо. По-моему, несколько недель назад в нашем районе было предупреждение о прохождении торнадо, но это было не так близко к нам. Однако людям рекомендовали найти безопасное место, и, конечно же, здесь, в Техасе, вы привыкаете к таким вещам. Но мы сказали, хорошо, дети, давайте зайдем в наш чулан, это будет безопасное место. Наверное, они думали, что это будет на всю ночь. Мы спустились вниз, взяли с собой одеяло и игрушки, и они были готовы... Давайте прятаться. в чулан сейчас. Надо поторопиться, ребята. Они пытались двигаться И вместе с нами. Чулан, да. И я не знаю, наверное, какое-то семя страха относительно торнадо попало в ее сердце в тот день. Но вчера вечером она плакала из-за этого. И ты говорила о том, чтобы искать такие возможности, чтобы вкладывать в них что-то. Дух Святой быстро поднялся во мне в тот момент. Не игнорируй это, не говори ей, это не важно, просто спи. Иногда возникает такая тенденция, особенно когда день подходит к концу, и вы в конце дня, и вы хотите, чтобы он закончился еще полтора часа назад, а все еще остается пару часов, и есть такая тенденция, как можно быстрее уложить детей спать и самим отправиться спать, что-то подобное. И Господь много раз останавливал меня. Не спеши. Да. Не ускоряй да. это. Не спеши с молитвой. Здорово. Не спеши, когда читаешь слово. Смотри за тем, чтобы делать это нормально. И опять-таки, вчера вечером Господь сказал, не игнорируй это. И я сел рядом с ней. И знаете, что пришло ко мне? Я услышал голос своего дедушки. И я начал говорить ей, Джесси. Тебе придется сражаться с этими мыслями, но ты не можешь да. сражаться с мыслями посредством других мыслей. Ты должна сражаться с мыслями своими словами. Сколько раз я слышал, как мой дедушка либо говорил да. это мне, либо смотрел в эту камеру и говорил да. это вам и людям по всему миру. Что поднимается? Поднимается наследие веры. И я сказал, вот что мы сделаем, мы будем говорить это вслух, и я буду тебя вести. Это четвертая да. глава филиппийцам. Я не собираюсь принимать тревожные мысли. Я объяснил ей, что это значит. Я сказал ей, что не нужно переживать. Ты да. говоришь, вот о чем нужно думать. И мы поговорили о хороших вещах, подумали о хороших вещах. И в это же время в ее комнате играла музыка. И я сказал, начни петь вместе с мамой, просто да. пой с ней. Она удивилась, я могу петь с ней. Она же не в комнате со мной, но Джесси все поняла. И я вышел из комнаты. Конечно же, она сразу же уснула и больше ничего не говорила. И я вышел из ее комнаты и размышлял, вот что должно происходить да. в такие мгновения. Там был страх. Мы ответили, верой. И это стало тем, что теперь будет жить в ней. Да. Я думал, Сара, о том, что мы с тобой готовы делать в служении. Сейчас мы собираемся, фактически, к тому времени, как вы будете смотреть эти передачи. Мы уже будем на месте и это станет нашим новым домом. Но сейчас, во время записи, мы все еще пакуемся и думаем о переезде. Многое происходит, но мы говорили на предыдущих передачах о нашей мотивации в открытии этой церкви. Церковь — наследие для Джастуса и Джесси. И есть одно местописание, которое я считал нашим на протяжении многих лет. десяти или больше лет. И это 10 глава Евангелия от Марка. И мы бы прочитали все, если бы у нас было время. Может быть, мы это сделаем завтра или на передачах следующей недели. Но сегодня я хочу, чтобы вы посмотрели, что Иисус сказал в 29 стихе 10 главы Евангелия от Марка. «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более» домов и братьев и сестер и отцов и матерей и детей и земель, а в веки грядущем жизни вечной. Это было нашим местом писание все время, пока мы работали в миссии Канната Копланда. Мы молились им о следующем шаге в нашем служении, и нам нужно было слово от Господа. И вот к чему он привел нас. Он сказал, что каждый, кто оставит что-то ради него и Евангелие, получит восток сто крат всего, что оставил. И я думаю сейчас об этом переезде. Твой брат Джордан работает у нас, он и его жена Кортни, часть нашей команды. И мы собрали всю нашу команду несколько месяцев назад и сказали, вот что Господь говорит нам, мы переезжаем, мы начинаем церковь. И мы сказали, ребята, мы хотим, чтобы вы были с нами, мы хотим делать это с вами, но вам необходимо лично услышать от Бога. Поэтому проведите какое-то время, узнайте, что Господь хочет, чтобы вы делали, и дайте нам знать. И, конечно же, один за одним они просто подходили к нам и говорили, «Мы с вами, давайте сделаем это, давайте сделаем это». Некоторые из них занимались постройкой своего жилья, и они приняли решение, что они оставят это. Они решили оставить это ради Иисуса и Евангелия. И твой брат Джордан сказал то, что очень коснулось меня. Он пришел и сказал, «Титус» — это их новорожденный мальчик. Сколько ему? Шесть месяцев? Восемь месяцев? Он сказал, «Он должен увидеть нас делающими это». Вот так. Он совсем маленький. Он еще ничего не помнит. Но Джордан и Кортни живут в осознании того, что этот переезд не только ради них, но и ради их сына. Он сказал, он должен увидеть нас делающими это. Другими словами, это, это будет так частью здорово. нашей семейной истории. Что мы готовы оставить что-то ради Иисуса да. и Евангелия. И Господь. Показал нам да. на протяжении лет, что когда вы оставляете что-то и делаете это ради Иисуса и ради Евангелия, вы ничего не теряете. Вы слышите меня, оставляя что-то, вы не теряете это. Иисус сказал, да. все, что вы готовы оставить ради меня и Евангелия, вы получите это во сто крат. Это большой урожай. Это сеяние и жатва поэтому очевидно что оставить что-то не значит потерять что-то оставить что-то да. значит посеять это и я думаю постоянно о джастусе и Джесси мы говорили о том чтобы вкладывать Божьи вещи в наших детей они наблюдают и мы делаем это чтобы они могли видеть нас могли мы мы остаться Да конечно я же там вырос там мы провели первые годы нашей совместной жизни там есть определенный уровень безопасности для нас но нет более безопасного места, чем совершенная воля Божья для вас и для вашей семьи. И возможно, прямо сейчас Господь говорит вам и обращается к вам. Мужья, отцы, жены, послушайте меня, возможно, Он говорит вам сейчас оставить что-то ради Него и Евангелие, и это может находиться географически далеко от того места, где вы сейчас. Просто прочитайте все то, о чем сказал Иисус. Это те вещи, которые люди считают тем, что приносит в их жизнь безопасность. Он поможет вам увидеть, во что вы верите больше, чем в Него. Он поможет вам увидеть это, и Он поможет вам сделать это, попросив оставить это. То же самое Господь сделал для нас. Мы начали здесь свое служение. У нас была земля, дети ходили в хорошую школу, вся моя семья здесь. Но ради него и Евангелия, и ради утверждения этой новой работы, и основания церкви наследия. Стоит ли это того, чтобы оставить да. то, что называется удобным, да. безопасным, и войти в план Божий для нашей жизни? Я верю, что каждый человек, который был использован значительной мерой Богом... Да, верно, аминь. Бог попросил их сделать шаг и идти, не зная, что они встретят, и оставить что-то. Это всегда присутствует в жизни таких людей. Это большой риск, но также огромная награда, и это всегда да. продвижение. Это всегда стократный урожай, когда да. вы что-то оставляете. Да. Спасибо тебе, Господь. Наше время подошло к концу, не уходите. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, мы Джереми и Сара Пирсенс, и мы очень рады быть с вами на передачах этой недели. И я еще раз хочу поблагодарить своих дедушку и бабушку, Кеннета и Глорию Копланд, за то, что они позволили нам провести это время с вами и Словом Божьим. Войти в ваш дом или в ваш офис, там, где вы смотрите сейчас эту передачу, и питаетесь вещами Божьими. Мы рады быть частью вашей жизни. И я очень благодарен моим бабушке и дедушке и этому служению, и всем, кто работает в миссии Кеннета Копланда. Мы с Сарой начали путешествовать почти в тот же день, как поженились. Уже через несколько недель после свадьбы мы впервые поехали вместе служить в Южную Африку. И во время путешествия я никогда не забуду, как сидел в самолете рядом с человеком, который ранее в аэропорту привлек мое внимание. Он просто шел в аэропорту, и мне показалось, что в нем есть что-то особенное. И он оказался в самолете рядом со мной, открыл свой чемоданчик, вытащил книгу известного мне служителя, и мы начали разговаривать. И я спросил, а вы в служении? Он африканец, он основал много церквей. И я сказал, мы служители. Он спросил меня, откуда я, и я ответил, Форт-Ворд, Техас. И в то время мы еще работали в миссии Кеннета Копланда, и каким-то образом это всплыло. Я знаю, как это всплыло. Я упомянул об этом. Я сказал, Кеннет и Глория Копланд, мои дедушка и бабушка. И говорю вам, у этого человека челюсть отвисла, его просто накрыло. Он испытывал такое уважение к Кеннету и Глории Копланд, и я никогда не забуду. Как он сказал, фотографии твоих бабушки и дедушки висят на моей стене. Они столько сделали для меня и моего служения. Да. На меня это так повлияло в тот день. И с того дня и далее я видел, как это происходило на конференциях по всему миру. Мы слышим такие свидетельства. И это благость и верность Божья и то, как Он использовал это служение. И я очень благодарен, потому что для нас такая честь сидеть сегодня здесь и обращаться к людям по всему миру. Мы благодарим Тебя, Бог, это удивительно. Давайте сделаем это сейчас. Почему бы нам не помолиться? И я хочу, чтобы вы сделали это. Давайте помолимся за Кеннета и Глорию, и все, что Господь положит в ваше сердце, просто соглашайтесь с этим относительно всего видения, которое у них есть, и всего, Отец, о чем они мы верят. мы молимся сейчас за Кеннета и Глорию. Спасибо, Господь. И благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Отец, за благословение, за дар, которым они являются для тела Христа. Ты использовал их жизнь, чтобы быть благословением для многих да. людей. И мы просто благословляем их сегодня. Мы называем их благословенными. Мы называем их умноженными. Мы говорим, пусть благость Господня будет видна в вашей жизни во всем. Поднимайтесь, умножайтесь. Спасибо, Отец, я благодарю Тебя за каждое семя, которое они посеяли в жизни людей по всему миру, финансовое, также за Слово Божье, за семена посеянного Слова Божьего. Да. Я прошу Тебя, умножь их и дай им урожай, который превосходит их самые смелые мечты. Я прошу Тебя умножить их и дать им стократный урожай на каждое посеянное ими семя за все годы их жизни, Господь чтобы они увидели величайшее проявление Твоей славы и Твоей благости в Твоей силе в своей жизни. Спасибо, Господи. Мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, Отец. Мы называем их благословенными, исцеленными, сильными, сильными. во имя Иисуса. Спасибо, мы любим их, Господь, и мы благословляем их во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь. Послушайте, если вы пропустили передачу этой недели, зайдите на KCM.org.ua и догоняйте нас, потому что мы говорим о том, как жить в наследии, и также мы говорили о том, чтобы оставить наследие, но вам нужно помнить, что жизнь, в которой вы живете, это наследие, которое вы оставляете. И также на нашем сайте KCM.org.ua вы можете скачать тезисы передач этой недели, а также передач следующей недели. Возьмите их, перечитайте их и используйте, чтобы учить других людей о наследии, в котором они живут, и о наследии, которое они оставляют. И мы говорили в начале этой недели о моих дедушке и бабушке, но это было в моем сердце с самого начала передач этой недели. Я просто хотел почтить их и выразить благодарность за наследие веры, которое они вложили в нас. Я знаю, что это касается моих родственников, не только нашей семьи. Это семья по всему миру. Когда мы говорим о Кеннете и Глории Копланд, и, конечно же, они очень много сделали для нас, Сары, и для нашего брака, все мои двоюродные братья и, конечно же, мои родители, Дяди и тети, они благословляли нас материально, финансово, во взаимоотношениях, всеми возможными способами. Но самое главное, что они передали нам этот дух веры, они проявляли его, они ходили в нем на наших глазах, они жили этим, и жизнь, которую они жили и продолжают жить, оставляет много-много-много-много-много лет наследия, которое они передают нам, и я очень благодарен за веру, которая была вложена в нас. Я вырос в семье веры, и ты тоже. И ты видела это в жизни своих родителей, дедушки и бабушки. И я хочу прочитать кое-что из послания к евреям. И я думаю, что это соответствует тому, о чем мы говорим. Послание к евреям, 13 глава. «Спасибо тебе, Господь». Здесь говорится в седьмом стихе. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте верея их». Автор говорит о том, что мы должны смотреть на то, какой стала их жизнь. Послушайте эти слова еще раз, поминайте наставников ваших. Он здесь конкретно говорит о тех, кто передавал вам Слово Божье. Вспоминайте, что означает помнить, не забывать или думать об этом. Как легко иногда забыть то, что мы думали, мы никогда не забудем. На этой неделе, в начале, по-моему, это было во вторник, мы читали из 77-го псалма, где есть наставление относительно того, о чем мы говорим. Отцы, Слово Божие заповедает отцам учить своих детей. Заповедовать им, учить своих детей и детей их детей. Если вы прочитаете этот псалом, в нем говорится о поколении, которое забыло, о поколении, которое вышло из Египта. И хотя Бог совершал среди них чудеса, чудесное знамение, которое в принципе невозможно забыть, вы подумаете, как можно? Забыть день, когда Бог разделил черное море, и вы перешли по дну как посуху. Как можно забыть это? Как можно забыть ману, которая каждый день падала с неба? Как можно забыть воду, выходящую из скалы? Как можно забыть? Однако эти люди забыли, потому что каждый раз, когда они сталкивались с кажущейся, невозможной ситуацией, они начинали жаловаться, они не помнили, что Бог делал для них. И будет очень интересно однажды поговорить об этом, пересмотреть Ветхий Завет и посмотреть на то, сколько раз в Ветхом Завете говорилось о том, как Бог вывел их из Египта. Снова, снова и снова. Снова. Бог хотел, чтобы это время в истории израильского народа было не только для того поколения, которое вышло из Египта. Он хотел, чтобы память об этом жила дальше, дальше и дальше. Вот в чем смысл Пасхи. Сидеть за столом и вспоминать. Однако было поколение, которое забыло. Вы можете подумать, да. как такое можно забыть? Как можно забыть те добрые вещи, которые сделал Бог? Если вы не будете целенаправленно помнить их, вы забудете о них. И Он сказал, что поэтому это наставление так важно. Помните тех, кто наставлял вас. Я вспоминаю в твоей жизни и в своей разных людей, которые говорили нам Слово Божье, и я не думаю, что это должно быть только в уме. О, да, эти люди. Как вы помните этих людей? Я знаю, что есть один из способов, который Господь показал нам, как это делать. Мы помним их, сея в них семя. Да. Мы помним их, не просто говоря о них другим людям. Могут быть люди, которые посчитают нас фанатами, да. Кеннета и Глории Копланд. Мы посещали церковь пастора Кейта и Филис Мур когда поженились, и мы остаемся подсоединенными к ним. И люди могут подумать, что мы создаем себе идолов. Нет, это люди, которые говорили нам Слово Божье. Твоя мама, твой папа, да. мои мама и папа, твои дедушка и бабушка, они говорили нам Слово Божье. И мы помним это, да. мы вспоминаем да. это, мы вспоминаем слова, которые они сказали, и вот что сказал Бог, подражайте вере да. их. Они жили жизнью, которая демонстрировала веру, которой мы можем подражать. Фактически, сколько раз за последние 10 лет нашего служения мы сидели друг с другом за столом или лежали в кровати и говорили, «Как ты думаешь, что дедушка и бабушка сделали бы в этом случае?» Когда мы пытались принять решение о служении или о нашей семье, что бы сделали Кейт и Филис Мур, что бы сделали мамы да. и папы, как бы дедушка и бабушка решили этот вопрос, почему мы это делаем? Это люди, которые говорили нам Слово Божье, и они жили жизнью веры, которой мы можем подражать. Да. Это имеет смысл? Да. Что ты вспоминаешь, когда я говорю об этом? Я думаю об одной истории. Когда мы встретились с дедушкой и бабушкой много лет назад, да. мы только начинали свое служение, и у нас были разные мечты, разные вещи в нашем сердце, которые мы хотели видеть. Мы хотели переживать определенные вещи, мы хотели видеть что-то в своей жизни. И мы хотели, чтобы это было более реальным. И то, что мы видели в своем сердце, было больше, чем то, что мы переживали. У нас были Верно. все эти мечты, все эти видения, но мы не знали, как перейти от того, где мы были, к тому, чего мы хотели. И однажды я спросила у бабушки, мы спросили, бабушка Глория, как перейти от того, где мы есть сейчас, к тому, где мы хотим быть. И она сказала что-то настолько простое как она обычно это делает. Но это было таким глубоким, она сказала, «Просто продолжайте вот идти». Вот и все. Мы хотели получить большое объяснение, мы хотели, чтобы она рассказала нам, как это делать. Мы хотели всего узнать ключевые вещи, маленькие тайны, Мы все. хотели всего, но оно нам Верно. не было нужно. Нам нужно было да. то, что она сказала. Просто продолжайте идти. Это и есть жизнь веры. Это хождение просто веры. идите. И вы просто продолжаете да. идти. И в то время мы еще всего не видели, только начиналось то, что мы хотели увидеть. Но нам необходимо было продолжать Конечно. идти. Мы должны были продолжать сеять и сеять, и жить верой, слушаться Бога, делать что-то шаг за шагом. И это то, что называется «ходить верой». Вот уже прошло больше десяти лет после того, как мы разговаривали в тот день, да. и мы продолжаем идти. Мы да. начали телевизионное служение. Когда Бог сказал да. нам делать это, у нас были маленькие дети. Мы сделали один шаг и переехали да. туда, куда Он сказал нам. Мы наняли сотрудников, когда Он сказал это сделать. Мы продолжали сеять семена. Верно. Мы сеяли, куда Он сказал посеять. И теперь мы видим урожай, и мы видим то, о чем мы всегда мечтали. Помнишь, где мы были в тот день, когда она сказала это? Я знаю, что помнишь. Где мы были? Колорадо. Мы были в Колорадо. Мы поехали туда и оказались с ними в одно время в этом штате. Мы поехали туда, потому что в нашем сердце было желание переехать в этот штат. Я говорил об этом раньше, на передачах этой недели, что однажды мы лежали в кровати вечером, это был вечер перед Днем Благодарения в 2009 году, и мы просто начали мечтать о своем, о том, что мы начнем... Церковь, о том, что у нас будет служение, участок земли и, возможно, постройки, в которых мы сможем принимать служителей, служить им и воплощать свое призвание. И это видение начало выходить из нас. И мы думали, возможно, это произойдет в понедельник. И это вскоре произошло. Мы были там. Мы смотрели разные участки земли, где можно жить, где можно построить церковь. И в то утро мы завтракали с ними. И мы уже уходили из ресторана и садились в машину. Именно тогда я спросил у бабушки, как это сделать? «Как перейти оттуда, где мы есть, туда, где наши сердца хотят быть?» И я имел в виду наше служение среди тех гор, участок земли, место, где мы могли бы построить церковь. И она сказала, «Просто продолжайте идти». Мы ждали этого дня. Они да. поехали посмотреть на этот участок Это земли тогда. с нами. И мы просто продолжаем идти. И хочу сказать, что после десяти лет такого хождения, это все, что вам нужно знать о хождении веры. Вы будете ходить долго, вы будете ходить долго. Мы читали из 13 главы послания к евреям. Давайте перейдем к 11 главе. Это глава о героях веры. В ней говорится в пятом стихе. Верую Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Это интересное слово в свете того, о чем мы говорим. У него было свидетельство. У него было, если была, если хотите, репутация. Другими словами, вот что о нем говорили люди. Он угодил no. Богу. Это была история no. его жизни. Он угодил Богу. Он угодил Богу? Если вы посмотрите в Писании, что говорится о Енохе и его жизни, вы мало что там найдете. По-моему. О нем упоминается в пятой главе «Бытия» в длинном перечне тех, кто рождался один за другим, как долго они жили и когда умирали, и что у этого были дети, и он прожил столько, и он умер, и так далее, и тому подобное. О нем очень мало информации. Мы не знаем, сколько он прожил, когда у него появились дети, имена этих детей, сколько их было, когда они умерли. И вот в одной из этих глав вы читаете, и вы доходите до Еноха, и в Библии говорится о Енохе то, что не говорится ни о ком другом. Там говорится, что он жил, и, по-моему, ему было 65 лет, когда у него родился сын. И затем он прожил еще 300 лет и умер в возрасте 365 лет. Но Библия говорит в пятой главе Бытия, что Енох ходил с Богом 300 лет, и... Больше нет никаких подробностей ни о каком другом человеке. В этой главе только он и то, что он ходил с Богом. Да. Когда вы соединяете это с записанным в 11 главе послания к евреям, вы узнаете, что он ходил с Богом и что он угодил ему. Это и есть вера. И хотя это все, что мы знаем о Енохе, его жизни и его свидетельства, его репутации, если хотите, его наследие. Да. Только поэтому у нас есть записанное в Евреям 11:6. Хотите знать, что там сказано? А без веры угодить Богу невозможно. Это Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Я много говорил вам, что хождение веры это длинная дистанция. Да. Спросите у Иноха, он ходил верой 300 лет. Да, искать Бога 10 лет ничто по сравнению да. с этим. И желание ходить с Богом 300 да. лет, я могу только представить, что он видел, чему он научился. Да. Я знаю, как сильно... Мы выросли за те 10 да. лет. Умножьте это на 30. Да. И у вас появится понимание о том, как выглядит вечность, потому что тогда это было хождение веры, такое же, и как сейчас. И сейчас у нас есть Дух Святой. И что может произойти в нашей жизни за 10 лет? Да. Это подобно росту геометрической прогрессии по сравнению с тем, что они могли делать тогда. Это просто удивительно Поэтому, видеть. когда бабушка сказала продолжать ходить, мы были в Колорадо. И именно во время той поездки Господь сказал мне, «Еще не время, езжай домой, оставайся там, еще не время». И я думаю, что это было шесть, семь лет назад, потому что несколько лет мы искали этого. И мы были так я уверены. Знаю. Да. что Колорадо было этим местом. И когда Господь сказал тебе, возвращайтесь я в Техас, знаю. я была так расстроена. И я подумала, мы где-то пропустили Бога, мы где-то неправильно услышали. Знаете, иногда вы можете расстроиться по какому-то поводу и просто повернуться спиной к тому, что вы делали. Вам кажется, что этого никогда не было. Я думаю, на протяжении многих лет мы просто продолжали ходить с Господом да. и делали все, что Верно. нужно было делать в Техасе. И затем однажды это опять да. поднялось в нашем сердце. Да. это было в конце 2018 года. Мы получили очень сильные слова от некоторых из наших лидеров, и они сказали, пришло время, ребята, есть помазание на пасторство. узнайте, где вы должны быть. Нам казалось, что мы играем в переезд. И нам даже сказали, помолитесь еще раз. Это был хороший совет, не так ли? Помолитесь еще раз. Мы так и сделали. И внутри нас. Опять поднялась уверенность, что нам нужно было быть в Колорадо, и мы последовали за этим, мы начали искать здание, мы искали то, что нам подходило, и прошло несколько месяцев, и это не выглядело чем-то правильным. Мы начали опять молиться, и опять начали, начали... искать. Да, искать Господа. И в феврале 2019 года мы с Сарой решили, что мы не оставим дом. Мы не поедем в офис, мы ничего не будем делать. Мы будем сидеть дома и решать этот вопрос. И мы сидели дома три дня, мы взяли слово и начали молиться и искать Господа. И в памяти поднялся этот участок земли, который мы осматривали несколько недель назад. Я о нем мало думал, но когда я показал его Саре, ей он очень понравился, и когда это понравилось ей, это понравилось и мне. И теперь этот вопрос закрыт к тому времени, как вы будете смотреть эту передачу, мы уже будем находиться на нашей земле в здании, которое мы перестроим в нашу церковь. У нас будет офис на большом участке земли, к нему будет дорога, ведущая от главного шоссе, и там девять домиков. Это исполнение того видения, которое Господь дал нам почти да. 10 лет назад. Да. Как же мы попали туда, делая шаг за шагом, за шагом. На что это похоже? Да. Для меня это выглядит так, что мы нашли кого-то, кто должен проповедовать нам слово. Мы подражали их вере и смотрели на кончину их жизни. Об этом говорится в 13 главе послания к евреям. Другими словами, посмотрите на да. то, чем закончилась их жизнь. Посмотрите на то, как жизнь веры произвела в них да. столько хорошего. Она сделает то же самое и для вас. Именно так это должно происходить. Одно поколение веры провозглашает и проповедует веру следующему поколению, следующему и следующему и следующему. Посмотрите на восьмой стих, который идет за этим. Иисус Христос вчера, сегодня и во вовеки тот же. А в девятом стихе говорится, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Если сложить все это вместе, то здесь говорится, послушайте, смотрите на людей, которые проповедовали вам Слово Божье. Они ходят верой. Вы можете ходить верой, и ответом для них был Иисус. Иисус будет ответом для вас, он будет ответом для следующих поколений. Главное, что мы можем жить в таком же постоянстве, которое мы видим в самом Иисусе. И если Он вчера, сегодня и во веки тот же, то и мы можем оставаться такими же. Конечно. В нас есть вещи, которые нужно изменить, но, да. что остается неизменным, это посвящение жить и ходить верой. Да. Аминь. Аминь. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И это является сердцебиением церкви наследия. И то, чем мы должны заниматься. Господь составлял для нас на протяжении многих лет. Он говорил нам об этом в разные времена и разными способами и мы даже не понимали что происходило в процессе всего этого он дал нам видение и задание для нашей церкви но задание для этой церкви находится в самом сердце церкви наследие и это твердая вера в то что иисус был есть и всегда будет ответом он господь для каждого поколения и этой церкви и эта поместная церковь имеет глобальное призвание она будет служить платформой, используя которую мы будем достигать многие народы, служа нашему поколению Словом Божьим, уча их жить верой по благодати и переживать целостную жизнь при успевании и как воспитывать семью в Доме Веры. Это наше задание, Амин. это наше видение, это биение нашего сердца. Амин. И я восхищен Это будет этим. так здорово. А я так восхищена. Мы не используем передачи этой недели в качестве бесплатной рекламы нашей церкви. Дело не в этом. Мы просто призываем вас к тому, чтобы ваш дом был домом веры. Да. И даже если вы не выросли в такой семье и в таком доме, все нормально. Уже ваш дом может стать сегодня же домом веры, прямо сейчас. И ваши дети и ваши внуки могут вырасти в доме веры и в наследии веры в Иисусе. Вера в Его Слово может продолжать действовать, если вы будете поколением которая проповедует ее следующему поколению. Наше время подошло к концу, мы вернемся через минуту. Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего» день пожертвований. Я прочитаю вам из послания Галатам, 6 глава, 6 стих. Наставляемый словом «делись всяким добром с наставляющим». Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Вы знаете, что мы очень ценим партнерство. И те из вас, кто является партнером этого служения, вы знаете, что кто-то молится за вас каждый день. Вы знаете, что Кеннет и Глория Копланд любят своих партнеров, молятся за своих партнеров и постоянно ищут Господа, чтобы находить новые способы нести Слово Божие в жизнь своих партнеров. Если вы еще не являетесь партнером этого служения, если вы слышали Слово Божие на этой неделе или в другие дни через это служение, узнайте, как вам следует на него ответить. Придите к Господу и скажите, «Господь, хочешь ли ты, чтобы я стоял рядом с Кеннетом и Глорией Копланд и проповедовал это бескомпромиссное слово веры по всему миру? И если он будет вести вас делать это, присоединяйтесь к нам и становитесь частью этой растущей по всему миру семьи и партнеров». Мы, Сара, хотим согласиться с вами относительно вашего даяния. И Сара помолится за семя, которое люди сеют сегодня. И давайте назовем их. Благословенными. Отец, мы славим Тебя сегодня, и мы благодарим Тебя за это пожертвование, и за то, что Ты говоришь людям сеять в миссию Кеннета Коупленда. И я прошу Тебя, Господь, что именно благодаря их семени, посеянному в это служение, они будут пожинать урожай. Аминь. Я прошу Тебя, Господь, работать в их жизни каждый день, в их семьях и в их финансах. И мы верим об их умножении во всем. Спасибо Господь. в их жизни, в их семьях. И мы просим Тебя, Господь, начать служить им относительно того, какое семя им нужно посеять, если они хотят это сделать. Прошу Тебя дать семя сеющему, и затем прошу Тебя приумножить посеянные ими семя. И мы благодарим Тебя за это, и славим Тебя за все свидетельства, которые придут в это служение благодаря Твоей благости и верности. Спасибо во имя тебе, Иисуса. Господь. Аминь. аминь. Аминь. Послушайте, я хочу напомнить вам, посетить наш сайт KCM.org.ua и узнать, как вы можете смотреть эти передачи в любое время суток. Благодарим за то, что присоединились к нам на этой неделе. До встречи на следующей неделе. Помните, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус Господь.